Да тебе, маленькой ты. А если утонешь? Нет, я большой уже. Не утону. Рыбок вам много поймаю. мог словно рить. She's a T-B-E-L-E лосок песенки петь где-то качать Дружка, стань ко мне передом, к лесу, задом. Крррр-карррррр! Растопи пожарче печь, чтобы Ивашку мне испечь. Давай, на Валеся, Ивашкин, на мясо, налпшись, погоди. И то все поломала, нечем сухую корочку грызть. Дед, мой вашечка, сыночек. Это тебе, дед, это мне. Это тебе, дед, это мне. А мне? Это тебе, дед, это мне. А мне? А ну-ка, дед, посмотри, что там такое? Thank you.